Всем привет! Сегодня в моем видео буду делать бонсай из Бугенвили. Это мой чередок. Просто у меня их ну, достаточно. И вот я хочу попробовать. Я вот такой вот более плоский горшок выбрала для бонсая. То есть я хочу ее корневую систему немножко поднять, то есть поработать с корнями. Я посмотрю, что у нее там, корешочки какие. И, конечно, и сформировать ей крону. То есть она у меня сейчас вот такая вот, неприбранная, растет. Ну что, приступим. Сейчас я ее посмотрю, ее корневую. Ну, корневая-то у нее тут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 То есть мне нужно найти у нее такие довольно-таки крупные корешочки. Вот эти вот, видите, я убираю и корневую вместе с землей. Генвилия очень такая, могу сказать, живучее растение. Так что или всякие манипуляции в принципе даже идут ей на пользу тем более у меня есть на канале уже видео как я омолаживала корневую систему в Бугенвиле. и они у меня сейчас очень прекрасно все цветут то есть все очень хорошо вот здесь как раз я вижу у нее корешочки вот здесь вот такие вот толстенькие ну, не совсем как ниточки. То есть я земляной ком хочу вот здесь вот ей... убрать. В общем, кому интересно, как я омолаживаю бугенвили, можете зайти на мой канал и посмотреть. Красные корешочки, прекрасные. И немножко расскажу об уходе, потому что мне пишут комментарии, ну, допустим, почему там желтеют листья, опадают листья, оботают, э, и облетают и облетает также цветение, то есть, тоже. Бугенвилле нужно просушивать. Ей не нужно постоянно делать увлажненный грунт. То есть а, у нее тоже получается, если горшочек не просыхает, нижние корни страдают от переувлажнения. Ничего страшного, она очень хорошо, и ей полезно делать пересушку горшочка полностью. У меня, допустим, просыхает полностью грунт, то есть у меня даже, я когда поливаю генвилю, когда у нее начинают уже так как бы взянуть листья и это сказывается также на цветение, то есть для нее это стрессик и она начинает цвести от этого, ну вот что у меня уже получается, То есть вот у нее, вот смотрите, здесь сколько корешочков осталось. Я просто хочу на поверхность немного корней у нее, так как понсайша будет. Я хочу, чтобы у нее стволик был и какие-то корни поверх. Утолщались что И когда убираешь вот ее корешочки, вот так вот, чистишь, у нее утолщаются корешочки вот эти вот основные что нам и нужно. Ну вот. Сейчас я еще их промою, корешочки, чтобы мне было видно, как их Немножко грунтика еще осталось. Хорошие это прям такие будут корешочки. Прекрасно. Просто это, конечно, потребуется время, чтобы нарастить корешочки такие толстенькие. Года два минимум. То и больше я вот здесь немножко мелкие корешочки вот почистила вот здесь просто я хочу уже чтобы вот эти вот корешочки не были на виду в общем понадобится проволока отверстие одно то есть я сейчас так вот, допустим, оставлю, да, и здесь ее обрежу. Так, одну поволочку обрезала. Я их сейчас там зафиксирую. Сейчас еще одну сюда вот притяну, вот так. И тоже... И их вот так вот просто загну, чтобы они не вылезли из горшочка вот так вот. И самим кашпоном придавится, в принципе. Она же у меня дома будет стоять, то есть ветра никакого не будет, то есть ей хватит. Это чтобы зафиксировать э, свои растения, потому что оно самостоятельно не сможет стоять. Ну все, я добавила на дно керамзит и теперь весь грунт. Специальные, просто с керамзитом с перемешкой сделала. Ну все, это вот пополочка, как-то здесь вот, тут трамбую. Пополочка вот это держится. И теперь я горочка здесь настикиваю. слегка и вот теперь мне нужно ее будет вот так вот зафиксировать чтобы она держалась с одной стороны То есть это временно, потом пробовал где здесь не будет. Но пока вот так вот булочку вот так вот тут Вот она уже стоит. И теперь корешочки нужно разложить. Ну, вот этот мелкий корешочек я обрежу. с этой стороны еще чуть-чуть но это не конечная пересадка то есть ее нужно будет приподнимать постоянно и смотреть за корешочками как они развиваются ну вот, вот, здесь вот какие-то формы вот у нее наросли красивые. Но они должны вот здесь вот утолщаться. Так. Начнем, наверное, с этих вот. Просто не пойму, как их сделать. Ну вот я и некоторые веточки подрезала, пока решила ее оставить так, а потом посмотрю. Просто сомневаюсь, вот эти ветки, ну пока оставлю, пока не буду их трогать. Сейчас я ее сношу под душ, хорошо пролью и поставлю ее на место. Буду держать вас в курсе, как она у меня развивается. Увидимся в следующем видео.